Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня у нас реакция на трейлер новой игры Bandy and the Dark Revival. Это продолжение Bandy and the Ink Machine от того же автора. Joy Drew Studios и The Midley, конечно же. Это геймплейный трейлер 2019. Давайте смотреть, что-то такого добавили. Про что будет сюжет и.. и все прочее. Истембэш 2029. 1925 Кто это говорит? Ч ⁇ -то незнакомый голос какой-то. <звы> Картинка как улучшилась с тех пор? А у Генри мы, по руку вообще не видели. А тут прям видно. Так, а ч ⁇ за электрошокер? Кто это, вообще, женский персонаж? Кто это? Элис? Сьюзи? И какой новый персонаж? Не, ну в плане графика, конечно, поднялись, вообще Хотя, может, конечно, пререндеренный ролик содержащий Не, ну если это реально так будет в игре, это круто Конечно, мой ноут мой, может и не потянуть просто такой. У меня и в предыдущей-то очень сильно лагало. А, это как его там? Пайпер, по-моему. Просто взял, аж Без понятия. Ты превращаешься в мультяшку, видимо. Это был Искатель. Разрушил цикл... Fall. так, ну, в принципе, по сюжету. Вроде говорили, что это и не приквел, и не сиквел, вообще ничего. Потому что, как бы, он будет вне сюжета Бендинг Машин Как-то вообще То есть, пока там Генри в цикле бродит, мы тут будем играть за кого-то другого и спасать этого Генри, я так понял. Что за персонаж, я не знаю. Кто-то упоминал, что это вообще какая-то Линда. Типа, не знаю, девушки или жены этого генри, который будет его спасать. Почему она мультяшка стала, непонятно. В плане графики очень поднялись. Вот даже вот, сравнивая Пайпера этого. <laughs> с оригиналом. Какие-то новые фишки, вот типа вот этого электрошокера. Не знаю, электронный ключ какой-то. Как-то, чтобы открывать двери. Это что-то новое. А так, будем ждать саму игру. Хотя бы первую главу, не знаю, что. А то есть с меня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если меня хочет не пропускать видео в свою Подписывайтесь на вот Dream где вышел трейлер. И до следующего видео. Будем ждать игру.